иногда не доходит вот так вот плохой контакт либо так наперекос становится из-за того что внутри очень много мусора вот здесь в разъем попадают катушки попадает мусор пыль все что угодно может попасть дальше затрамбовывается коннектором нашим для того чтобы этого не было нужно Почистить почистить можно самому, а можно отдать профессионалам, которые его вычистят как положено, но за денежку. Самому лазить в разъем никакими мелкими предметами нежелательно. Для того, чтобы почистить, нужно использовать сжатый воздух. начала продуем потом возьмем трубочку и продуем направлено трубочкой таким образом у нас вычистится весь разъем и ничего угрожать не будет поломки коннектора Поломки самих клем, которые расположены внутри и самого разъема. И дорогостоящие его замене в последующем.